Так вот, это, То, в общем участок почти зачистен остался вот эта вот ветка осталась и попилить дровишки на шашлычок зажигал я все это дело четвертый день сегодня но в основном по три часа потому что бочка успевала наполняться за это время залой под самый верх спилюна было от слива у остался абрикос такой вот и еще одна слива такую кучку еще дров на шашлык оставил все почти что зачищен еще вот эти ветки я попилю которые вот нависают покромцаю немножко это дерево тоже есть и сухие, есть и обломанные. Так что с зачисткой почти закончена. Думаю, еще денек-два. И начну. Строительство. А еще мусор вот этот надо тоже, который нам прошлые хозяева оставили. Как полить. И такие бревнышки у меня тут. На различные подделки и на тот же шашлык пойдут все сейчас займусь вот этой вот дожиганием остатков Сказать уже пошатываюсь немножко от общей накопленной усталости. А вот и дождик закапал, как будто бы намекая, что давай-ка домой. Осталось совсем чуть-чуть дожечь. Надеюсь, не усилится он. Там вроде чистое небо, а тут вот тучки. Дождем домой